Всем привет, меня по-прежнему зовут Александр Хочу показать вам новую резиденцию Это жилой комплекс находится около Гурьевска Сейчас выезжаю с Московского проспекта Вот это вот жилой комплекс Восток Впереди окружная дорога Магазин метра Выйду на окружную дорогу Проеду по ней километра 4 И потом сверну в Гурьевск покажу вам дорогу, вот я сбросил на ноль и едем посмотрим сколько километров и сколько времени займет доехать до новой резиденции сейчас будний день, 3 часа 15 минут вот такая у нас крутая развязка тут видео может быть будет скучно для тех кто не собирается переезжать в калининград да вот магазин был центр строительный магазин так что кому не интересно сразу выключайте это видео не пишите чтобы я не снимал всякую ерунду снимаю то что хочу масштабная, конечно, такая развязка. На кружной дороге можно ехать 110 км в час. ценах, в новодезиденции. Такие ограждения сделаны, чтобы людям не мешали машины. Шикарная дорога, шикарная просто. Поворот на большое заково. Съезд большой саково. Здесь съест на малое исакова Подписчик спрашивал мое мнение о малом Исаково. телефон немножко мне помешал. Ничего такого плохого не могу сказать. мало мысакова в принципе, нормальное место. Квартиры там стоят, видимо, недорого, поэтому вот подписчик интересуется этим вопросом. Но если квартира стоит недорого, значит, место не очень популярно. Может быть, оно там дальше застроится и будет там что-то более благоустроено, и это будет разумная покупка жилья, а может быть и нет. Это вы должны решать сами. Приедьте, посмотрите, сколько добираться до города, есть ли там погулять, где -то. есть какие-нибудь там парки или что-то. Не знаю, мне кажется, там вот никаких парков нет. Ну точно не могу сказать. Приезжайте, смотрите. Вот это вот новая резиденция. Четырех-семиэтажные дома. 21 дом. Правда, люди пишут по-разному. Разных, на разных сайтах пишут разное количество домов, там корпусов, как-то они там сами. Непонятно, я сам запутался, но вроде бы 21 дом. Сам город Гурич довольно-таки приятный. Хорошее место. пробочка будет в город но строит еще одну дорогу так что должно быть нормально здесь вот спар есть так это наверное школа я сейчас выйду и пройду с пешочком вам о ценах цены выписывал совета кстати на риэлторских сайтах информация ну, слишком низкая цена вот я находил цену там сейчас даже скажу это записано миллион пятьсот семьдесят восемь однокомнатная квартира от но на самом деле на Авито я не нашел таких цен Может быть это старая информация Может быть у них такая замануха Ты им позвонишь И они будут тебе названивать потом. Ну, Приятное место, вот мне нравится Смотрите, вот площадочка О, мне даже прилично. А, вот километраж, смотрите. Почти 9 километров с конца Московского проспекта. Не с самого конца, а вот около кружной я замерял, где-то 500 метров до кружной было. никого не призываю здесь покупать недвижимость я просто показываю это место если вам нравится то покупайте, не нравится не покупайте сейчас остановлюсь и расскажу вам о ценах Жилой комплекс новая резиденция. 4 7 дома, 21 дом примерно, потому что я так и не понял, сколько здесь всего домов. Одна-двух трехкомнатная квартира от 25 до 84 квадратных метров. Высота потолка 2,70 Это то, что я нашел на сайтах. Ну будем считать, что это правда. Самые дешевые цены я нашел. На сайтах у риэлторов это 1 578 восемь без отделки. Это 43 квадрата. 51 квадрат 1 850 000. Ну, я бы не верил этим ценам, потому что мне кажется, это замануха. А вот реальные цены такие. Однокомнатная квартира 32 квадратных метра. Шестой этаж семиэтажного дома 2 200. С ремонтом агентство продает однокомнатная квартира 32 квадратных метров второй этаж шестиэтажного дома без отделки 2 миллиона однокомнатная квартира 35 квадратных метров четвертый этаж пятиэтажного дома с ремонтом мебелью собственник продает за 2 миллиона 600 тысяч рублей еще один вариант однокомнатная квартира 40 квадратных метров второй этаж пятиэтажного дома без ремонта 2 миллиона триста пятьдесят тысяч рублей. Кстати, здесь вот магазинов много разных, спар есть. Надо женщина спросить, какая здесь вода. Чистая вода или грязная? Двухкомнатная квартира. 48 квадратных метров, пятый этаж, шестиэтажного дома. 3 миллиона 150 тысяч с ремонтом. Собственник продает. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а хорошая вода здесь? Не очень? Ну, Но... А? Строит, да? Да. Но ну, вы из крана не пьете, да, воду? Фильтр остается. Фильтр. А с фильтром нормально, да? да. А вот на ванной нет такого сильного, там желтая нет, она вода какая-то. Нет, нет, налета нет. То есть она, в принципе, она нормальная. Ну, осадок есть, конечно. Ну, как в городе или хуже? Не знаю, в городе не жил. Да. Ну, то есть, все-таки. Поселка хорошая вода. А когда будет нормальная вода? Ну, наверное, может быть, двадцать первый. В следующем году, да? Да. А вам нравится здесь жить? Нормально. Нормально? Вот а почему вы решили здесь купить квартиру? Новый микрорайон, школа. Школа? Новая, да. А хорошая школа? Хорошая. Хорошая? А детский садик есть? Ну, с детским садиком здесь трудновато, конечно. Микрорайон... Но вы могли бы и садик здесь построить. А будут строить? Не в курсе, не знаю. Не интересуюсь этим. А людей, куда детей отправляют? В Гуревск. Ну, в вот. в Гуревск. Да, а трудно устроить ребенка? Не в курсе. Не в Неккурсе, да. Не в курсе. Ясно. Ну смотрите на канале Жить в море Спасибо. на Ютубе. Спасибо. Спасибо вам. В принципе, женщине нравится. Еще раз по ценам двухкомнатная квартира 43 квадратных метра на первом этаже 2 миллиона 950 с ремонтом собственник продает. Еще один вариант. Двухкомнатная квартира 40 квадратных метров. Четвертый этаж пятиэтажного дома с ремонтом ну, около 3 миллионов. Можно сказать 3 миллиона. И последний вариант. Двухкомнатная квартира 43 квадратных метров. Пятый этаж. Шестиэтажного дома, 3 миллиона, так, 3 миллиона 500, ну, как-то у меня так написано, по-моему, 3 500 было на сайте. Хороший ремонт, частично с мебелью остается и с техникой. Да, наверное, 3 миллиона 500 тысяч рублей. Так что вот такие цены. Водичку вроде обещают сделать нормальную. Может в следующем году. Может, еще там придется подождать. Смотрите, решайте сами, стоит ли здесь жить. Ну, воздух здесь чистый, конечно, классно. Людей немного, машин немного. Хотя, наверное, вечером здесь будет все заставлено. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Делитесь этим видео с друзьями, которым это может быть интересно. Может быть, кто-то собирается переехать в Калининград. С вами был Александр, всем пока!